Друзья, всем привет! Я приветствую вас на своем YouTube-канале, приветствую каждого подписчика, и мы вместе с вами будем изменять отношение к нашей индустрии MLM вместе с вами в лучшую сторону. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте внизу на колокольчик, чтобы вам приходило оповещение о каждом моем видео, и вы не пропустите ни одно мое видео. Итак, я буду делиться практическими советами. Я в сетевом маркетинге с 2012 года, 9 лет, у меня есть чем с вами делиться. И что ожидает, вот я хочу поговорить о том, что, что ожидает новичка, который только приходит в МЛМ, с чем он сталкивается, как это все пройти, как добиться успеха в сетевом маркетинге. Ведь не все, вы знаете, что достигают результата. Очень мало людей, которые достигают больших высот и большинство людей здесь не зарабатывают деньги в индустрии. И есть на это причины определенные. И вот я просто поделюсь историей. Мы часто проводим команды конференции. И сегодня одна женщина сказала, говорит, вот я реализовала продукцию, а мои клиенты выливают на меня негатив. Нет нету результата по твоему продукту, не работает продукт. И так далее и опускаются руки что нужно делать Знаете, все что не делается все к лучшему это первое всегда радуйтесь и за все благодарите это такие ситуации в сетевом маркетинге для того чтобы вы просто стали сильнее отказы людей недовольство негатив это все только с одной целью чтобы вы стали сильнее и когда вы становитесь сильнее, вы становитесь профессиональнее, вот вы тогда начнете понимать, что наш бизнес – это просто статистика. И очень малое количество людей достигает очень больших вершин в сетевом маркетинге. Основная часть людей… Думает, что эта индустрия не работает, что э, не работают продукты. Но на самом деле новичок, который приходит в сетевой маркетинг, он получает в руки классный продукт, он начинает им делиться, и он сталкивается с сопротивлением. Человек не верит, э, человек говорит, не работает продукт. Я уже в бизнесе э, неделю и еще ничего не заработала. Это все для того, чтобы эти люди нужны только с одной целью. Чтобы вы стали сильнее, чтобы вы стали профессиональнее, чтобы вы заклились как сталь. И нужно этих людей благодарить. И нужно идти дальше. И наш бизнес, он бизнес статистики. Наша задача перебирать людей. Перебирать людей искать такие же, как мы с вами. Не уговаривать людей, не умолять их начать с нами, с, э, с нами вместе преуспевать. Наша задача поиск искать людей. И вначале люди будут не верить что работает так продукт что работает так бизнес потом люди будут над тобой смеяться чем ты занялся вот видишь у тебя не получается я же тебе говорила в очередной раз ты начала сотрудничать с другой компанией Да не получится у тебя они над тобой просто смеются как смеялись надо мной и над всеми я так думаю, над успешными и когда люди видят, что вы стоите на своем, что вы достигаете результатов, они начинают притихать, они молча начинают завидовать, то, что вы не сдали, что у вас начинает получаться. И нужно продолжать показывать свой образ жизни, где ты путешествуешь, какие ты делаешь приобретения, как ты растешь. Ты должен показывать людям, как ты выстоял. И эти люди, которые над тобой смеялись, они тебя просто ненавидят. Но это говорит о том, что вы меняете свое окружение вокруг себя. И обязательно, обязательно, если вы будете продолжать действовать, в вашем окружении найдутся единомышленники, люди, которые будут вас благодарить за то, что вы им показали такую возможность, что вы их познакомили с такой компанией, с такими классными продуктами. Люди будут вас благодарить за полученные результаты. Люди вас будут благодарить за то, что они изменили здесь жизнь с помощью сетевого маркетинга. И наша задача просто становиться сильнее, перебирать людей, перебирать людей. Знайте, вначале будет не получаться. Но если вы будете становиться профессионалом, из любителя переходить в профессионалы, начнет получаться один, второй, третий, четвертый, пятый, будут люди приходить в команду, и у вас начнется озарение, вы поймете, если вы подпишете одного человека в бизнес, либо найдете клиента, заработаете первые деньги, вы скажете так, у меня начало получаться, и нужно продолжать, продолжать, продолжать, и обязательно все получится. Знаете, что все трудности, все сопротивления в начале – это только для того, чтобы вы стали сильнее. И не позволяйте ни одному человеку украсть вашу мечту. Ни одному. Если у вас цель есть, мечта, вы нашли правильную индустрию, которую мы вместе с вами будем изменять. Изменять не индустрию, а отношение людей к этой индустрии. Очень много людей сейчас приходят в эту индустрию и говорят, слушай, я наконец-то начал здесь зарабатывать деньги. Я изменил свою жизнь. Поэтому стойте на своем, продолжайте, отрабатывайте навыки, получайте свои личные результаты по продукту, помогайте людям получить личные результаты по продукту. Идите вперед и никому не позволяйте украсть у вас Вашу мечту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Я буду с радостью делиться с вами практическими знаниями, которые получил в этой же индустрии в сетевом маркетинге. Пока-пока и до следующих видео. У меня есть очень много классной информации, и которой я хочу поделиться с вами. До скорых встреч. Пока-пока.